Хочешь посмотреть, где учатся самые креативные студенты? Тогда тебе к нам. Пошли! Это МВК Международный восточно колледж. Мы выбираем профессии будущего, а именно IT, дизайн и реклама. И еще 8 направлений, которые точно будут востребованы в будущем. Рассказывайте. Ну, и прямо сейчас мы готовим будущих чемпионов по киберспорту. Ну, тогда не будем. Новые технологии можно изучать только на современном оборудовании, и в нашем колледже за этим строго следят. Пора погрузиться в искусство. В стенах колледжа разместился музей мирового ижевского стрит-арта. Художники объединения «Креативный квартал» перенесли на наши стены самые известные ижевские стрит-арт работы. Часть из них еще можно увидеть в городе, а часть уже не существует, и увидеть их можно только здесь. Художественные мастерские нашего колледжа. Здесь будущие дизайнеры учатся основам композиции, набивают руку и переучают себя к прекрасному. Эх, сразу хочется взять в руки кисточку и присоединиться, но нам уже пора дальше. Но заканчиваем мы нашу экскурсию в самом сердце нашего колледжа. Это Грифон. Раньше здесь была галерея. Здесь выставлялись художники, проводились концерты. Открытые лекции, много чего еще. Но сейчас же это гордость нашего колледжа. А здесь современный конференц-зал, где мы проводим конференции, встречаем высоких гостей, но ну и, конечно же, учимся. Забыли показать вам наш крутой зал для восточных единообразств. В нашем колледже есть своя школа зюдом. Наши студенты здесь занимаются скульптурой но студенты специальности правоохранная деятельность учатся бороться с преступниками. Конечно, мы не можем все рассказать и показать вам в маленьком видео, но надеемся, что вам все понравилось. Ждем на гости.